Приветствую вас, зрители и подписчики моего канала, с вами Вена. Мы возвращаемся в StarCraft 2 Winds of Liberty. Сегодня у нас на очереди следующая миссия, но сначала давайте поговорим с Тайкусом и посмотрим на прочие. Кто твой таинственный покупатель, Тайкус? Кому мы отдаем артефакт? Да какие-то яйцеголовые. И контора называется Фонд Мебиуса. Фонд Мебиуса? Это же вполне законная исследовательская группа. Какие у них могут быть с тобой дела? С тех пор, как твой кореш Менгск запретил торговлю безделушками пришельцев, бедные ученые изворачиваются как могут. Ну а я известный покровитель наук, Джимми. Ты же знаешь. да как бы вам вот это вот покорительство наукам позже не обошлось боком каково это воевать с зергами все заварушки в которые мы с тобой раньше попадали и после которых еле успевали уносить свои задницы ничто по сравнению с зергами тайкус когда оказываешься лицом к лицу с тысячи этих сукиных детей только тогда ты впервые узнаешь что такое настоящий страх Должен сказать, Джимми, ты стал настоящим бойцом. На месте Менгска я бы тоже хвост поджал. Ты серьезно, Трикус? Да что ты? Нет, конечно. Вступи в ряды борцов с Доминионом сегодня. Да, конечно, интересный плакат. Это что? Я думал, протосы выжгли всех зергов на планете еще несколько лет назад. Четыре года прошло, а в пустошах до сих пор находят их логово. Знаешь, а за такой трофейчик нам отвалят солидные бабки на черном рынке. Пошли на охоту. Иди, если хочешь. А я с ними уже навоевался. На две жизни хватит. Хм. Да, интересны такие там картинки. Интересные фотографии спасибо за интерес к нашей передаче кейт локвелл продолжит рассказ о кровавом бунте джима рейнера спасибо донни аппетиты Рейнера явно растут вместе со своей бандой он напал на археологическую базу доминиона и судя по всему похитил опасный инопланетный артефакт как раз сегодня император минск высказал свою точку зрения по этому вопросу трудно представить себе какой хаос Могут обрушить на наши миры безобидные на первый взгляд артефакты. Любой, кого уличат в хранении подобных предметов, будет наказан по всей строгости закона. Не расстраивайся, партнер. За твою голову по-любому назначена награда. Спасибо, ты Ужасно, Кейт. Насколько я понимаю, террористическая операция Рейнера стоила жизни многим мирным людям. Приходится признать, Донни, что, скорее, излишнее рвение солдат Доминиона повлекло за собой немногочисленные жертвы. Спасибо, Кейт. Итак, мы наблюдаем Спасибо. за развитием кровавой драмы. Джим Рейнер убивает женщин и детей на Марсаре. Да, извратили как смогли только. И как чиновники не побоялись взять в полицию такого отпетого преступника, как ты? А это и был расчет. Из-за моей репутации преступники вели себя тише воды ниже травы. За все время, пока я носил значок, мне ни разу не пришлось ни в кого стрелять. Доска смертная, а не работа. Ну что, переходим к заданиям. Время повоевать. Теперь, когда артефакт захвачен, вам нужно закрепиться на станции дальней и дождаться корабля, который вывезет вас с планеты. Он уже в пути. Будьте осторожны. Войска Доминиона могут отследить местонахождение артефакта по его излучению. Так, ну что ж, теперь нам нужно отбиться, похоже, от атак Доминиона. И после этого мы, наконец-таки, уберемся с этой планеты. Скоро за нами прилетят мои ребята. До тех пор нужно будет сидеть тихо и не высовываться. Это всегда пожалуйста. Думаю, мы заслужили пару часов отдыха. Командир, сканеры показывают скопление биосигналов зергов у места раскопок. Как же я не догадался. Тайкус, чтоб ты сдох. Я знать не знал ни о каких зергах. Клянусь. И если зерги будут следовать по выбранному курсу, то через один час они захватят базу. Дьявол! Нужно продержаться до прибытия наших. Если мы распределим морпехов по бункерам и удержим эти два моста, то у нас будет шанс. Драка будет нешуточная. Да ладно! Я был в куче таких заварушек. Только там с зергами и не пахло. Так, ну, видимо, нам придется все-таки добиваться не от людей. <задание>, Задание. Время. Че. Борьба с зергами это очень опасно. Особенно, если они еще и могут десантироваться сверху. Вполне возможно, не окажутся на нашей базе даже, когда этого не буду ожидать. Так, ну что, давайте-ка быстро начинаем осваивать базу. Так, давай-ка в одной мы поставим реактор в другой в лабораторию. Готов. По бункерам, ребята. Лист недостаточно везде. Есть, Давайте еще весь веспинчик осваивать. Так, те, которые у меня есть, давайте-ка отправимся вперед. Может быть, надо помочь жителям, чтобы они выбрались оттуда. Блин, дерьмо, их тут очень много. А сходим. А вот и они, Давай, удиви меня! Руки! готов! Есть тропатёнка! Так, давайте Вы добывайте весь Что стряслось? Быстрее. Ставьте еще бункер. КСМ готов! Мне надо КСМ и сюда. Всем, кто слышит это сообщение! мы окружены находим все устанции нужна помощь не успею отремонтировать так там солдаты застряли надо им помочь дерьмо не успели недостаточно минералов да блин где эта кнопка так, я ребята, давайте уходить. Давно бы так. Кому навек, кого давайте нет, ставим побольше бункера. Блин, дерьмо. Сейчас. Есть Да. Это выглядит не очень хорошо. Что происходит? А! Чего? Оружен, я... По... Выкладывай! Понял! Так, давайте-ка здесь здание поставим. Есть работенка Недостаточно? Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Кого подлотать? Поставим, давайте-ка здесь турель. Недостаточно минералов. На, помощь, на помощь. Нас окружили зерги. Если можете, помогите. Да, если можем. Давай, удиви меня! Кому навешать? Я уже заждался. Ты Давайте помог. попробуем помочь им. Почему бы и нет? все понятно! Отлично. Да вы сейчас все взрывно умруете. Давайте-ка уходить. Где-нибудь здесь поставьте еще. Еще здесь бункер. Так. сюда тоже так такс. так, -с, так -с. ставка здесь бункер пой бункер хранилище база от так откуда И? блин их очень много Выкладывай. Есть что стряслось? Задела. Да? Там. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. Вооружен, я бачен. Есть ты на боденках. Может, здесь поворот поставить. Эй, вот вот. СМ -А, готов. Расставил! Давай! Так, отлично. Не зря остановили. Чини! Чини быстрее, чини! Фух, ⁇ -мо ⁇ я думал, сейчас взорвется. Держитесь! Помощь на подходе. Да, эвакуация осталось еще Блин, довольно да, много куда? времени, слушайте. Доктор вызывает. Недостаточно минералов. Недостаточно минералов. минералов. Я уже заждался. Так, давайте Что держимся, ребята. Давай, удиви. Недостаточно база атакована. КСМ. Блин, КСМ. Дерьмо. Срочно нужна помощь. Мы окружены. Кто-нибудь нас слышит? Поставим их интеллект. Вооружен. Все, давайте сюда. Я уже зажду. Кому навешать? Ох, тут еще пяточка появилась. Так, отлично. Почему С пяточкой справились. База атакована. Рады тебя видеть, Рейнер! Ждем приказаний! Давайте, бегите Вы сюда быстрее! Требуются дополнительные хранилища! Че, все, у меня нету Есть больше работы! Ставьте быстрее хранилище. Так, отлично, всех здесь Кому убили. Требуется дополнительные хранилища. Улучшение. Завершено. Так, База улучшение завершено. Атакована. Прекрасно. База атакована. Что так, иди починкой занимайся. Блин, все здания уже горят. Я уже готов. Давай тоже ремонтируй. Недоста недостаточно минералов. Есть давайте будут. давайте собираются здесь. Недостаточно. Их так, Лейн туда пускай, Лейн здесь остается. Я уже пару, друзья, Месторождение минералов. Так, местоуграждение минер минералов выработано, вот это интересно. Чем Мага, сейчас я сопротивляться буду. Да -мо. Там у мне что ли есть? Или это что, это? что это такое? Прям летает и удваивает всех. Нужно продержаться еще немного. Скоро нас заберут. Так, Не да. вопрос. Чего? все вырабатывается у нас уже. База Офигеть! Очень быстро его ломают. Отбой, есть, Нормальное место ставь давай. Отбой, есть, а -а -а. Он не может выйти, да? Да, не может выйти. Заблокировал его бункера. Да, блин. А? Упала эта какаха, блин. И она все, все просто заблокировала давай, постройку. Давай. Да, реально, у них есть бейлинги. Поэтому они по-моему легко так вылетают. Ты. Так, подождите, они даже на базу наш высаживаться. Осторожнее надо быть. Блин. Деритесь КСМ, что я могу сказать. Эй, давайте, да, давайте Давайте Держитесь. Вообще нас свет на КСМ. Командир, это Мэт Хорнер. Держитесь. Корабль на подходе. Да ты не торопись, Мэт. У нас полно времени. Давайте держитесь. Осталось немного продержаться. Наши ТСН атакованы. База атакована. Наши ТСН атакованы достаточно минимали. Три, два, один. Отлично. это как всегда, вога. Хорошо, что мы успели, сэ. А теперь давайте-ка вытащим вас отсюда. Ну что же, это последнее было задание. Не, не демонтируя, не потеряв ни одно строение. Нифига себе, это как вообще? Ничтошь, четыре инкубатора. Ух ты, даже можно было атаковать их попробовать. Ну не, это конечно было бы просто имба, если бы я попробовал это сделать. Ладно, это окончание миссии. Давайте посмотрим заставочку в конце еще. Заключительную. Рассказывал. Ты чуть не опоздал, мать. Я вас ни разу не подводил, сэр. Это точно. А теперь сваливаем отсюда. Всем батареям. Открыть фронтальный огонь. Запустить двигатели 2 и 6. Гиперпрыжок по моей команде. Какого черта зерги вернулись? Зачем им нападать на Марсару именно сейчас? Не только на Марсару. Посмотрите. Полномасштабное наступление. Многие пограничные миры подвергаются разрушению. Огромные потери. Миллиарды погибших. Только что зерги напали на центр военных разработок. Пресвятая мать-заступница. Эксклюзивная запись подтверждает, что Рой действительно возглавляет Королеву Клинкову. Мы знали, что она вернется. Но что ей нужно? Она пришла завершить начатое. Кто знает, с чем нам придется столкнуться в этот раз? Сэр, нам нужно подготовиться к бою, проверить снаряжение и оружие. Да, пойду поговорю со своном в арсенале. Думаю, он уже разработал парочку новинок. Мне неприятно спрашивать, сэр, но по какой причине этот осужденный до сих пор на моем мостике? Полегче, Мэт. Тайкус мой давний приятель. Он вытащил меня из одной заварушки несколько лет назад. Я перед ним в долгу. Но у вашего приятеля список судимостей длиннее, чем. Не длиннее моего. Поверь мне, если бы Тайкус Финдли хотел меня убить, я уже давно был бы мертв. Что ж, вам виднее, сэр. У него другая цель. Более изощренная. Так, ну что ж, мы закончили задание. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии. Всем пока, удачи.